Всем привет, друзья. Пошли мы, короче, вчера хрюшку. Ох, на мясо пустили. Нам надо мясорубку. Вот, пошли, смотрите, кто. Андрей. Я включила камеру, так как солнце очень светит. А здесь тень. Очень хорошо снимать. Не отсвечивает абсолютно. Мама снимает денарка. Короче, вот моя брошка. Солушка-сова. Так, друзья, на улице, на улице я не стала снимать. М -м, видео так. М -м. То, что мы с детьми бегали. Одна кричит туда, другая сюда. Солнце светит. Зуб болит у гузельки. Короче, три таблетки сейчас выпила. Обезболивающих. А, только тогда, тогда помогло. А до этого пила по две. По одной ничего не помогает. Сейчас вот выпила, слава богу, прошло. И думаю, надо заснять то, что мы сегодня закупились. Ну, что мы, в принципе, купили? Мы купили мясорубку и купили рыльно-мыльной. То есть, сейчас я вам покажу. Короче, вот, подожди. Чудесницу взяли, мясорубку. Да, мы... На, держи, дайте я буду говорить. Ай, да, это у нас доктор Она только у нас ищет Вот для доктора Я игрушки доктор. Да, она и в садике вечно фотографируется Доктором, короче, она очень любит Дети кушают мороженое Не обращайте внимания, все, раскидали игрушки Давид, там гусики мои Убери, пожалуйста, сын угу. Так Ну что, начнем Не надо это открывать, это мы потом Папа сейчас мясо занес Будем это Лампочки такие две купили мы Динар, давай не будем торопиться, мама сама. Ой, мама. Ладно? Мама тебе будет давать, ты будешь ставить. Хорошо, договорились? Или мороженое будешь кушать? Ну, кушай. Так, мы купили девочкам. Крем-пену мы купили. Мягкая формула не без слез. И... А, сегодня это, сегодня... это шампунь мы взяли. Вот. Что думала? Это мы шампунь детский взяли. Любимый мой АОС. Чистая Победа, так-то-то, так, так. бальзам, алоэ, вера. Мне очень нравится. Я только им пользуюсь, мне оно сразу большое взяла. Пену для ванной. Райский остров. Пену для ванной, который мне очень нравится. Обычную, недорогую взяла. 46 рублей. Была там за 90, Ну там намного меньше. здесь килограмм. ну там с красителем. Мне не надо с красителем. Так, Нику для, для газовой плиты мыть. Тоже недорогое. Я все взяла, так как вот. напигает. То же самое можно сказать. А, взяла батарейки мизинчатые для пульта. У нас клея, клея. Да, лампочки я показала, наверное. Вот две лампы. Одну пацанам в комнату и другую вот в детскую. Губки. Так, ника для унитаза. Ну все, в принципе, все ника. Затем это на кухню мыло уже там заканчивается антибактериальная. Зубную пасту для девочек. У них уже закончилась вот эту железную губку, которая мне, ну, в принципе, она не нравится. Мне нравится по тверже, а тут пожестче. Там не было, я такую взяла. Потом для Даринки взяла шампунь. Ага, подождите. Это это я взяла, да. Давай, Динара, давай. А, не кричи. Ага, это не надо. Это я взяла. Мы взяли наборчик Динари и Амини. У амины там зеленый. Короче, зубную пасту, а щетку и вот такие часики, которые пока она чистит. Вот это. Ой, упала. Вот этот, она пока чистит. Ее ставишь, ну ладно, вот такие часики песочные, когда ты чистишь, за это время должны часики... Ну, знаете, короче, не мне вам объяснять. Так, туалетное мыло, вот мне нравится вот это за 56, оно очень вкусно пахнет. Да, это аминь взяли. Ну вот, ну дай, да, это с присоской. А у тебя бежит, вот смотри. Да? Песочек бежит. Вот пока ты чистишь, вот этот песочек должен сюда вниз все э, набежать. И можно заканчивать чистить. <сосы> да. А не быстро. Понятно? Это время ваше. Так. Ну, что? Вот мне вот это мыло нравится. Оно чуть подороже, но оно покачественнее. Мне нравится оно и парфюмерия, и все. Вот запах замечательный. Оно Прям чисто вкусно пахнет Вообще, ну, Я взяла а, Два мыла такого Два мыла Так И увидела я девочки и мальчики Вот такой календарик Уже, говорит, третий раз, что ли, им привозят Раскупают очень быстро Сколько выкупают, сколько Не буду рекламировать Короче, я не помню, друзья Потому что я общую сумму заплатила Вот такой Прикольный. Его просто повесим на стену, как картину, и она будет висеть. Вот так вот. Да, куда-нибудь. Повесим. Да? Найдем место. Мама найдет. Ну и, естественно, у нас ушные палочки. И ватные диски. Все. 55 рублей. А это 50 рублей. Все, что мы купили а еще ногти, да. для а, да. ногти и еще калейдоскоп да где калейск гравюра вот такие ногти. да вот, вот эти ногти Прям мне не нравятся эти ногти вот они для маленьких ног такие а мама покажет сейчас свою работу которую делает да? У меня вот здесь полно осталось только резинки приклеить они такие, как пироженки получились. Ну, прикольно. Мне они очень нравятся. Прям каждый цвет и своя бусинка. Вот. Смотрите. Вот это здесь резиночками обклеим. И выставлять будем. Заказики еще не закончила. Жду материал. Материал. Это я набрала для вязание с бисером, но опять же отложила, так как у меня сейчас на это нет времени. В скором будущем сделаю. Не все сразу. А мы сейчас с Андреем собираемся в данный момент а, через мясорубку покрутить мясо. Пришли пацаны, купили мясо у нас. А, сколько купили? 8 килограмм? Парнишки пришли. Купили 8 килограмм мяса. Шашлык будут делать сегодня пацаны. И говорят, приходите, и вы к нам шашлыки кушать. А я не хочу. Нас а слишком я хочу. много. Это надо на Пушкина ехать туда. Вот так вот, друзья. Да. Давай иди. Хорошо. Ну ладно, ты иди кушай там шашлыки. У нас работы вон, полно. Своей. И у меня еще э, в квартире, короче, Новый жилец появился, тот парнишка у нас ехал так как ему квартиру дали, он теперь в городе живет. И тот жилец у меня узнал, что мы поросенка режем и тоже хочет килограмма 34 купить, я не знаю. Не знаю, может продать, может не продать, ну сейчас посмотрим. Так-то в принципе у нас, говорят, 85 килограмм вытянул поросенок, 90-85 так-то. Я думаю, это замечательно, друзья. Ну, так прям глажу, глажу, глажу. Так хорошо. Андрей пришел. Сейчас пойдем мясо делать теперь. Ай, Дарина как играет, проснулась. Кикук. Ай, кикук, кикук, Чу -чу. Вот так она умеет прятаться у нас, да? Ай, малышка. Кику, нету. Нету Дарины у нас. Где она? Где у нас малышка? А? Вот так, давай. Ну-ка, Кику. Ну прячься. Мама, давай играть будем с мамой. Давай. Кику. Тючу Дарина. Ай, вон она. Вон Даринка у нас лежит. Да, Мандаринка, да. Маленькая наша девчонка. Тючу. Где у нас Дарина? Ай, вон она где! Вон она! Два зубика торчат, скажи у меня, <свист> да? Ай, ага, ага, ага, вот зубики у нас, да, малыш? Гигук! Мама бантики делает, да? Там Давид пришел со школы. Ай. Ага, ну! Га-га-га! Га га га, ги ги ги, а она хочет играть. Эй, нету. <т Strike> вот она у нас Дориночка моя, Мартышечка маленькая. К Маме пойдешь? Иди к маме. Иди, иди ко мне. Давай потягушки, потягушки Давай сделаем. Давай кис -кусь -кусь -мис -мис. кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис кис Cus, cus, cus, cus, cus. la.